Добрый день, уважаемые коллеги. Наше заседание проходит буквально за несколько дней до начала 2006 года. И одним из самых значительных политических событий в уходящем году, безусловно, стало начало работы над самыми приоритетными вопросами и проблемами, перед которыми стоит страна, и которые мы с вами сформулировали в виде национальных проектов. Эта работа, как вы знаете, в наступающем году выходит на принципиально новый уровень, уровень прагматической реализации самых первоочередных задач. В этой связи считал исключительно важным именно здесь, на Государственном Совете вместе с вами, уважаемые коллеги, обсудить основные вопросы, остановиться на тактике совместной работы органов федеральной и региональной власти и тем самым, точно определиться по формам такого взаимодействия. Считаю это исключительно важно. Думаю, вы тоже понимаете, мы обязаны максимально консолидировать наши усилия. Так, чтобы самые насущные, жизненно важные для людей проблемы были решены эффективным образом. Это задача, как мы помним, в области образования, здравоохранения, жилищной сферы, в аграрном секторе экономики. Уже проделан большой объем подготовительной работы. Приняты первоочередные правовые акты, которые с первых месяцев наступающего года позволяют перейти к самому запуску проектных мероприятий. Вы знаете, в будущем году на них направляется более 160 миллиардов рублей. Отмечу, что их внушительный объем налагает на всех нас большую ответственность, заставляет работать слаженно и рационально. Мы все время с вами говорили, не хватает, не хватает, мало денег. Вот сейчас выделили столько, сколько нужно для того, чтобы их освоить. Нужно сделать это грамотно и рационально, повторяю еще раз. Мы должны добиться содержательных результатов. Но нужно также понимать, и вы это тоже знаете, что, например, для увеличения доступности жилья потребуется существенная модернизация самого сектора жилищного строительства. Одних денег на выделение этой программы недостаточно. Нужно предпринять решительные шаги для улучшения работы экономики в целом и вот в этом секторе в частности. Для нас не секрет, чтобы в полной мере заработала и жилищная программа, необходимо также разобраться с проблемами в области земельных отношений, градостроительной политики, коммунального хозяйства. А для доступа к медицине и образованию добиться качественно нового уровня работы самих этих учреждений и всей отрасли в целом. Из этого следует, что так называемое расширенное правительство, то есть федеральное правительство плюс губернаторский корпус, который представлен в этом зале, должны работать более четко, более эффективно, как единая корпорация. И именно сейчас наступает тот этап, когда к практической работе уже вплотную должны приступить сами субъекты Российской Федерации. Очевидно, что их высокая готовность на местах будет прямо влиять на результативность усилий всей государственной власти по решению задач, которые мы сегодня обсуждаем. Именно регионам совместно с муниципалитетами предстоит организовать своевременные финансовые выплаты. Будет необходимо тесно координировать закупки и установку оборудования и строительство новых объектов, определять получателей дополнительных и дорогостоящих медицинских услуг. Безусловно, широкий спектр столь ответственных задач требует четкого администрирования проектами и создания сквозной системы управления ими. Системами, где должно, быть, должна быть согласованность, связанность всех этапов нашей работы. Где по всей цепочке, от федеральных ведомств до учреждений на местах, должны действовать общие принципы и процедуры деятельности. Прошу также внимательно следить за рачительным расходованием ресурсов. Задача власти – самым экономичным образом довести до эти государственные средства до конечных получателей. Довести в, в положенный срок и с минимальными издержками. И государство не станет платить завышенных цен ни за одно из проектных мероприятий не должно платить за нерадивость конкретных чиновников, за их слишком размеренную жизнь. Что касается цен, то это особый это особый случай и особая тема. Все должно быть организовано в самом рациональном повторяю, и самым современным образом, чтобы ни одна копейка налево не ушла. Поэтому одновременно и Параллельно с реализацией проектов следует начать мониторинг уже проводимых первоочередных мероприятий. И здесь важнейший вопрос – это контроль за целевым использованием, за, прямо скажу, коммерческой эффективностью каждого потраченного рубля. И при осуществлении контроля на практике необходимо реально задействовать также и общественный контроль, об этом я тоже уже говорил. Уважаемые члены Государственного Совета, в заключение отмечу вновь, что губернаторский корпус оказывает непосредственное влияние на финансово-экономическую политику регионов. И вам хорошо известна идеология финансирования национальных проектов. Она не предполагает ни, пассивной, пассивности, раздачи, ни пассивности при раздаче денег, ни тем более замещение за счет федеральных средств собственных региональных и местных программ. В области здравоохранения, образования, жилищной политики, в области решения вопросов в аграрном секторе экономики. Почти две трети всех средств, направляемых на социальные нужды граждан страны, финансируются через бюджеты территорий. И проектное финансирование мы помогаем решить целый ряд дополнительных вопросов. Хочу подчеркнуть, дополнительных вопросов. Поэтому будет неправильно, если содержательная работа по приоритетным направлениям будет подменяться простым выбиванием субвенций из федерального бюджета. Рассчитываю, что российские регионы будут вкладывать в проекты и собственные ресурсы, вкладывать, исходя не только из своих доходных возможностей, но и грамотно организованной управленческой работы. Обращаю внимание, эффективность работы с нас проектами. Станет своего рода критерием, во всяком случае, одним из важнейших критериев оценки власти на местах. Благодарю за внимание и передаю слово Бердену Атольевичу Медведеву.